Приветствую, на связи Артем Мазур и сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том, почему могут заблокировать ваш рекламный кабинет в фейсбуке. На самом деле об этом я уже писал много и статей, и постов, и даже записывал видео, сейчас вот если вы хотите посмотреть, вот здесь вот всплывет еще ссылочка дополнительная, а, мой личный опыт, почему блокировали фейсбук. Я написал вам еще несколько причин, то есть а, тех, тех моментов, почему рекламные кабинеты блокируются. Почему столько много видео уже снято на эту тему, потому что с этой проблемой все сталкиваются постоянно, особенно новички, когда ваш рекламный кабинет блокируется, вы не можете запустить рекламу, сразу же разочаруетесь в этом источнике трафика, сразу же на него забиваете, говорите там все плохо, ничего не работает, у меня там списали деньги, все заблокировали, столько времени потрачено, никакого результата нет. Вот, Поэтому я сделал еще одно видео, которое как раз направлено на то, чтобы вам еще дать более полную картину того, почему мог, может блокироваться ваш рекламный кабинет, когда вы запускаете рекламу. Первый момент это. А с Facebook, когда вы только запускаете рекламу, не может списать с, ваш день, с вас деньги. Смотрите, говоря о Facebook, я сразу же имею в виду и Instagram тоже, потому что Facebook владеет Instagram. Что значит не могут списать? Ну, бывает такое, да, что у вас, допустим, не знаю, там на карте деньги кончились. Возможно, у вас там, не знаю, ну, какая-то ошибка, да, допустим, ну, что-то всякое бывает. У меня тоже такое же постоянно бывает. Но, если это случается систематически, то у Facebook вы сразу же помечаетесь, как недобросовестный такой некий плательщик. Поэтому э, это дает ему, опять же, сигнал, что ну, с вами иметь дело ну, не совсем хорошо. То есть, возможно, это у вас было временно, возможно, это будет на постоянной основе. Поэтому, если у вас постоянно такая случайная ситуация, что у вас не могут списать деньги, ни это ни разово, ни два, ни три раза, а часто такое происходит, да, вы, значит, вы просто недобросовестный плательщик, значит, у вас ну, маленький бюджет, ограниченные возможности, и Facebook вас просто заблокирует. Да? То есть, опять же, это такая некая не дискриминация, но все-таки это имеет место. Второй, Второй пункт – это низкое качество вашей фейсбук-страницы. Что это значит? То есть люди, когда вы даете рекламу фейсбук, видят ваше рекламное объявление от бизнес-страницы. И даже если вы даете рекламу в Инстаграм и не привязываете, привязываете сюда аккаунт Instagram, то в этом случае тоже люди видят вашу рекламу от бизнес-страницы. И здесь, опять же, что значит качество бизнес-страницы? А вот если вы новичок, и вы вот только ее создали, запустили первую рекламу, то есть там качество даже нулевое. Самое главное, чтобы, опять же, эта страница не противоречила правилам, там что-то иногда публиковалось. То есть это не просто такая голая нулевая страница, от которой никакой деятельности не ведется, на ней ничего нет запускать рекламу и в дальнейшем допустим вы неделю месяц два три и потом ничего не публикуется это значит что показатель качества вашей страницы очень низкий поэтому обязательно если вы делать рекламу не временно, а на постоянной основе, то хотя бы иногда изредка что-то выкладывайте на свои страницы, чтобы поддерживать ее такую некую активность. И в Фейсбуке на вкладке бизнес-страницы появилась как раз отдельная вкладка для проверки качества страницы. Там называется, насколько я помню, Page Quality, называется, или по-русски ну, по просто оценка качества страницы. И он как раз вам покажет, какое сейчас, какое сейчас качество страницы. Третий пункт это низкое качество рекламы, то есть опять же, что значит низкое качество, об этом можно много говорить, потому что я здесь такие некоторые пункты отдельные выписал, но опять же у каждого может быть своя ситуация. Низкое качество рекламы, это значит вот, вот по большей части вот есть одна большущая причина, почему э, э, качество рекламы низкое, то что тут вот, есть аудитория и есть объявление, которое вы ей показываете. Вот если вы неправильную выбрали аудиторию и неправильный вот ей месседж, да, вот это вот сообщение, то есть аудитории, которые вы показываете и показали, то в этом случае, если не та аудитория, то в этом случае показатель рекламы будет всегда низкий. Низкий отклик, низкая вовлеченность, низкая кликабельность, все будет низко. Потому что вы не той аудитории показываете рекламу. Чтобы этого не было, мы правильно подбираем аудиторию, мы правильно показываем объявление. Если вы еще не умеете настраивать рекламу, ниже под этим видео я оставлю ссылку на бесплатный онлайн- тренинг регистрируйтесь научитесь настраивать рекламу научитесь подбирать аудиторию научитесь запускать правильную рекламу это бесплатно ниже под, под uh, видео есть ссылочка вот поэтому uh, первый момент это правильная подача аудитория uh, объявления Следующий момент – это кликбейт. Что это значит? Это когда а, вы а, делаете такие вот креативы, когда вот человек просто кликает, потому что ему что-то интересно посмотреть. То есть он не знает, что там будет на сайте, что, куда ведет ссылка, но вот ему интересно посмотреть. Я думаю, что вы видели такие кликбейтовые заголовки, это значит, такие с высокой кликабельностью на страницах, не знаю, там какие-то заголовки желтой прессы, поэтому вы покупаете какие-нибудь журналы, которые э, в киосках очень хорошо продаются уже с, э, десятки лет, а, поэтому кликбейтовые заголовки работают. Но это пресекает если это он видит то ваше объявление низкого качества становится и рекламный комик блокируется много текста но это стандартно да то есть если много текста размещено то низкое качество рекламы дается и негативная реакция что это значит то есть если опять как я уже сказал не, не той аудитории показывает рекламу то будет всегда негатив они будут скрыть рекламу скрыть все объявления от этого рекламодателя пожаловаться и так далее будут люди нажимать Поэтому есть отдельный столбец для проверки, поэтому вы его можете вывести в настройках ну, вида рекламы, да, то есть в Ads Manager, вы можете вывести отдельный столбец и посмотреть, какая реклама, как на нее люди реагируют. То есть там будет оценка качества вашей рекламы. Если вы видите, что у вас очень много показателей низкого качества рекламы, то в ближайшее время ждите, вам возможно прилетит банк. Следующее, низкое качество посадочной страницы. То есть, когда люди, ладно, рекламное объявление разобрали, есть еще посадочная страница. Это то, куда люди переходят. Там, на странице, то же самое. Туда заходит робот. Именно оттуда, я думаю, что вы многие видели, там какой-то левый трафик из Ирландии заходит. Вот. Это заходят роботы проверки Фейсбука, которые смотрят, анализируют страницу, чтобы там не было какой-то рекламы много рекламы не было там всплывающих окон не было там какой-то битых ссылок не невоспроизв... воспроизводящихся видео и так далее да все эти технические какие-то ошибки вот. и самое главное что я не знаю как кстати это робот оценивает вот, что на объявлении, что на странице они должны быть релевантны то есть человек переходя с объявления на страницу он должен понимать куда он попал то есть такой некий мост должен быть а если на стр... на... в объявлении одно особенно если он кликбейтовое на странице совсем другое то опять же, возникает негативная реакция, это все ввидит Facebook и ваш кабинет блокируется. Потому что, ну, видно, что не вы нарушаете правила. Вот. Поэтому с посадочной страницы, то, куда переходит человек, это тоже важно, потому что, ну, сейчас такие правила и помимо этого есть такой сайт я ниже тоже в описании в ссылочку оставлю называется link debugging tool что это такое вы туда можете ставить ссылку на свой сайт да если у вас сайт никакая страница instagram там не еще что именно сайт он проверит там домен он проверит технические ошибки иногда такое бывает что вот даже у меня были такие домены которые я вставляю и он говорит что ну то есть не нужно этот домен рекламировать да то есть он -то с ошибками там у него плохая карма вот поэтому можете проверить свою ссылочку в инструменте и если а, что-то будут какие-то ошибки то лучше сначала их устранить и только потом размещать а лучше вообще сменить домен вот как-то так ну и Пятое, это самое, наверное, самое распространенное, почему кабинеты блокируются. Это постоянное нарушение правил рекламной деятельности. Опять же, как и с э, первым пунктом, что если вы один, два, три раза нарушили, но ну, это нормально. То есть у нас постоянно отклоняют объявления. Это нормально. Это вы переделали их немножко, все их приняли. Возможно, просто робот Фейсбука что-то недопонял и наручной модерации их, их одобрили. Но если это случается систематически, то в этом случае... В ближайшее время вам прилетит бан. Вот мне уже не знаю сколько. Ну, штуки 4 или 5 прилетало банов на рекламные кабинеты, а ребятам, которые с нами работают, еще, еще и больше. вот Поэтому это нормальная практика, если вы постоянно нарушаете правила. За что могут нарушить, за что могут забанить. Да, вот здесь вот я такие несколько пунктов выделил. Да, вот за что обычно отклоняют объявление. Первое это отсылка к персональные атрибутики да то есть когда а вы кто-то да то есть а вы мужчина это для вас а вы женщина там или вы там э, ну опять же какие-то расовые какие-то еще к, к профессиям к возрасту к полу к чему-то такие отсылки да такой нельзя использовать второе это Запрещенные слова и контент, да, то есть есть какие-то слова, допустим, там не знаю, там похудение, там, не знаю, там доходы, заработок. Вот сейчас сейчас разные вот эти слова, да, вот, вот они не проходят модерацию, когда там пишешь, там зарабатывай там сколько-то, что-то, и все эти по этим словам сразу же блокируют. Это все в правилах рекламной деятельности написано. Дальше, картинки до после, да, вот раньше очень хорошо они работали на, там, на макияже, ресницы, там, наращивание волос, там вот эта вся тема хорошо работала. Сейчас. Это запрещено продвигать и рекламировать. Дальше, части тела близко, допустим, особенно хорошо это вот в похудении, да, там, когда показываешь там пресс близко, вот очень красиво можно фотки сделать, то это нельзя размещать, то есть вдалеке можно, близко нельзя. И а, какие-то музыка, видео, копирайт, да, вот если некоторые, если вы используете чужие композиции по, по аудио, их просто, в момент аудио просто будет заглушен и не будет воспроизводиться. Вот, ну, такие моменты. Помимо этого есть еще много дополнительных пунктов почему могут ваши рекламные объявления не соответствовать правилам facebook зайдите просто в эти правила почитайте посмотрите они постоянно обновляются вы можете сейчас свеженькие почитать изучить и понять почему возможно у вас отклоняют рекламные объявления вот вот такие вот основные моменты 5 причин почему блокируют рекламные рекламные аккаунты facebook есть еще моменты технического формата да это значит что не по зависящим от вас причинам вас заблокировали. Иногда бывают периоды, особенно когда у Facebook случаются обновления какие-то, что-то новое внедряют. Вот это прям вообще жесть. Сразу тут же, вот, у многих сразу же летят аккаунты, потом пишешь поддержку, они говорят: мы не восстановим еще что-то, потом восстанавливают, и потом опять это все смягчается. Такое просто было. Я эту динамику даже уже вижу, наблюдаю, что сейчас не так блокируют, как раньше, допустим, блокировали. Вот. Потому что вводились какие-то обновления, и когда у них входятся обновления, у них все вот эти вот, не знаю, там вот эти все те технические роботы, которые все проверяют, у них всегда они сбоят. Вот, поэтому мож, может быть такой независящий от вас. Ну и в любом случае, если вы понимаете, что вы ничего не нарушали, вы в любой момент можете написать в поддержку, в любом месте с ними сможете обсудить, решить этот вопрос и потом уже получить какой-то окончательный ответ. Вот, как-то так. Если вы еще ни разу не сталкивались с блокировкой, вам повезло, отлично, значит, вы еще только в начале своего рекламного пути, потому что те, кто уже давно в рекламе, хоть раз но с этим моментом сталкивались. Вот. Но если вы еще ни разу не настраивали рекламу, но хотите понять, как это работает, как запускается эффективная прибыльная реклама, которая приводит клиентов из Инстаграма и Фейсбук, то ниже оставлю ссылочку, регистрируйтесь на бесплатный онлайн-тренинг и, собственно проходите его, осваивайте этот э, метод запуска рекламы. Вот, на этом я видео заканчиваю. Кстати, если еще не подписан канал, или если подписано, но не получается оповещение, можете кликнуть на колокольчик, подписаться и колокольчик. После этого вам будет приходить оповещение о новых видео. Мы укладываем их, ну, стараемся укладывать хотя бы раз в неделю какое-то новое свежее видео. Вот, на этом этот ролик я заканчиваю. С вами был Артем Мазур. Желаю вам великолепного дня. До скорого.